Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для козерогов на вторую половину октября 2021 года. Под колодой, под колодой у нас карта Луны, карта неизвестности, тайн, секретов каких-то, карта предчувствия какого-то. Знаете, когда мы чувствуем, что, что вроде бы что-то то ли скрывают от нас, то ли тайны какие-то, но нет у нас каких-то конкретных фактов. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема, тема у нас туз посохов. Предпоследняя неделя октября – карта Солнца. Тройка посохов, рыцарь мечей, шестерка посохов, последняя неделя октября и у нас тройка пентаклей, паш кубков. Десятка кубков и карта шута, но замечательные карты, ни одной негативной карты нету, так что период будет замечательным для козерогов. Кому-то предстоит, может быть, неожиданно, может быть, вы уже давно хотели, новая работа. Посохи – это работа, карьера, бизнес, проекты какие-то. Посох – это огненная стихия, столб энергии, какой-то у кого-то прорыв, может быть, достижения какие-то, спортивные ли это, или по работе, может быть, творческие, потому что посохи – это еще артистизм, креативность, неожиданно что-то. Но посохи – это еще и страсть, это еще сексуальность, так что может быть у кого-то новая любовь, такой, знаете, взрыв сексуальных чувств отношения к другому, так что тоже хорошо. Первые ваши две карты на предпоследнюю неделю октября – карта Солнца. Самая позитивная карта в колоде Таро, так что период будет замечательным. Карта Солнца иногда говорит о чем-то новом. Опять-таки, у вас два, две карты новые. Кстати, карта Шута тоже говорит о новом начале. Для кого-то это дети, тут детки нарисованы: это беременность, это новый период в вашей жизни, мама, рождение детей. Кто-то встретит своего супруга будущего или супругу то есть вот эти новые отношения. Кто-то, может быть, получит новую работу. Что-то, а кто-то просто поедет отдыхать к солнцу. Ну, а еще Солнце у нас, оно, знаете, освещает, освещает все темные углы, все темные стороны нашей жизни, и что-то может выйти на свет, что-то вы можете узнать вот по этой карте. Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов. Рядом с этой картой у нас тройка посохов, это расширение. Видите, карта Солнца, радости. Для кого-то может быть вот именно расширение ваших полномочий в плане работы. Новая работа может быть, новая Пост, то есть вас могут назначить новое повышение, может быть, по работе. По бизнесу тоже тройка, это расширение какое-то, может быть, вы что-то расширяете свой бизнес, новые какие-то услуги будете оказывать, продавать какие-то новые товары, что-то в этой области. Получить дивиденды можно по этой карте тройки поисков, получить премию, доходы какие-то получить тоже можно. Ну, а в личных отношениях тройка посохов иногда говорит о, о том, что пора переводить эти отношения на следующий уровень. Либо вы решите, либо ваш партнер решит, или вот у вас было двое, и пара расширится, станет трое. То есть, может быть, опять мы говорим про беременности детей. Следующие две карты вот, очень хороши для работы бизнеса, потому что карта амбиций «Рыцарь мечей вперед» с песней. Видите, как он рвется вперед, а мечи – это интеллектуальная деятельность. То есть если у вас какие-то идеи, мысли, планы какие-то, не бойтесь, реализовывайте эти вперед. Вот подстегивает просто вас эта карта. Ну, а еще «Рыцарь мечей» – это молодой человек или молодая дама, элемент воздуха, весы, близнецы, водолеи, люди вот интеллектуального труда или чем-то занимающиеся, может быть, молодой адвокат или э, даже, знаете, может быть, даже студент медицинского института, будущий хирург, например, что-то в этой области с острым предметом, или служащий в войсках, или в полиции, может быть. Но, э, в общем-то, как бы рыцарь это все-таки движение, движение вперед. Поэтому я так понимаю, что у вас будет продвижение какое-то, и вот это движение принесет вам успех. Шестерка посохов, успех, признание вас, признание за ваши заслуги, признание за ваши достижения какие-то. Вы на высоте, опять-таки, у меня очень проигрывается хорошо повышение в должности, повышение, например, Ваш бизнес, например, достиг какого-то уровня, вы там, я не знаю, достигли какой-то, может быть, премию вам какую-то дали. Вот, один из лучших, лучших компаний вот в этой области или еще что-то. Это признание, может быть, на литературной среде, в блогерство, может быть, тоже какие-то заслуги в академической среде вас могут напечатать например труды какие-то чтобы да это не было все очень приятно вот очень позитивная карта шестерка посохов в отношениях это вот так к вам относятся э, ваши партнеры может быть партнер ваш партнер или партнерша вы самая лучшая мама самый лучший муж вот так вот то есть вас на пьедестал как будто бы вот ставят ну и по заслугам Последняя неделя октября, и у нас карта «Тройка Пентаклей» и «Паш Кубков». Опять обе карты довольно позитивные. «Тройка Пентаклей» – это карта нового начала, то есть испытательного срока, новой работы, вы вышли на новую работу. Например, если вас повысили, может быть, в другой отдел перевели, или еще что-то, вы присматриваетесь, к вам присматриваются, вам надо чему-то подучиться, может быть. Либо, если это вы студент или студентка, то, может быть, это Сдача экзаменов. Это успешная сдача экзаменов, кстати. Ну а для тех, кто работает, это могут быть какие-то комиссии по работе, налоговые инспекции, инспекции, комиссии, проверки какие-то, которые вы можете довольно успешно пройти или сдать. И, кстати, получить какой-то сертификат, я не знаю, потому что Паш Кубков – это что-то очень приятное, позитивное. Вот, вот ждала я диплом, сертификат, прошли какую-то комиссию, прислали вам бумажку, что все у вас хорошо, или вы прошли испытательный срок, и вам прислали вот это вот имейл, подтверждающее, что вы теперь полноправный работник этой фирмы или компании, или еще чего-то. То есть все очень и очень позитивное. Паш Кубков – это еще и любовные послания могут быть для кого-то может быть вас будут звать на свидание может быть первые какие-то такие заигрывания флирт или может быть даже признание в любви какое-то все позитивно по этой карте ну и последние две карты десятка кубков это вообще такой домашний домашний близ то есть домашнее благос... благополучие, благосостояние что ли все чаши полны позитива, радуга, радуга – символ счастья, семья, семейный такой, знаете, уют, взаимопонимание с вашим партнером или партнершей, детки радуют. Если вы даже одинокий, живете один или одна, то тут у вас уют в вашем доме, вы создали себе комфортную жизнь, дом или квартира, где бы вы ни жили, вам Хочется возвращаться туда, вам там комфортно, вам там уютно, вот этот вот, на работу вы с радостью, может быть, ходите, вот это все такое вот по этой, чаш, по этой карте десятка чаш, все чаши полны, каждая из этих чаш полна позитива. Ну и э, кто-то из вас, может быть, задумывается о новом начале, карту шута, начать с нуля. Может быть, вот теперь всего я достиг, может быть, что-то надо как бы, что-то новое захотите сделать в своей жизни. Что-то, может быть, даже в чем вы не совсем э, хорошо понимаете. Кто-то, может быть, работает и параллельно, может быть, занимается каким-то небольшим бизнесом. Причем этим бизнесом, в этом бизнесе вы не очень хорошо разбираетесь по карте шута потому что так по-детски, знаете, авантюризм даже какой-то. Ну, а кто-то вот так вот бросится, знаете новые отношения, как в омут с головой, говорят, потому что он стоит на обрыве и готов вот прям вот чуть ли летать, прыгать, идти куда попало, вот так вот. Смелость, храбрость вот по этой карте, ну, еще и под, как бы подстегивает вас быть более смелее, быть более храбрыми и не бояться новых каких-то начинаний. И вот новое начало с нуля начинать, с нуля не бойтесь тоже. Ну, замечательно, очень и очень позитивно. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карта Ленорман. Карта Гроб. Карта дома и карта книги. Вы знаете, мне кажется, что те, у кого были какие-то проблемы, трудности, вот это вот уходит, отмирает. Это очень карта идентичная карте смерти, которая, в общем-то, не так страшна, как она выглядит. Это карта, которая говорит о том, что то, что уже изжило себя, оно уходит из нашей жизни. Также и карта гроб. А тут же вам карта дает, то есть это ушло, а тут другое. Четверка, четверка у вас карта дома, стабильности. По нумерологии 4 это стабильность. Дом. В доме вашем, кстати, какие-то могут быть новости. Или вы можете получить очень хорошее сочетание для тех, кто продает дом. Потому что, может быть, давно это длилась ситуация, или квартиру, или что-то вот в этой области, из дома, может быть, что-то продаете тоже. Она может завершиться, карта гроб закрылась, и получение документов, например, купчую там или еще что-то, вот они, вот они документы ваши. Ну, а если мы говорим про какую-то ситуацию, она может уйти из вашей жизни, отмереть. И вот эта вот карта стабильности ваш дом, документы можно получить, известие какое-то, новости какие-то, информацию нужную, важную какую-то можно тоже получить. Вот в ваш дом по, по карте книга. «Оракул мудрости». Неоконченная история у кого-то из вас, э, повто постоянно повторяется, может быть, какая-то, или давно длится какая-то ситуация, может быть, из прошлого, э, она до сих пор не завершена у вас, но э, если можете, конечно, завершайте, карту. у вас очень позитивная, карта солнца говорит о том, вот, и, кстати, эта карта... Луны, которая говорит о каких-то, знаете, подсознании у вас где-то, или вот вы у вас, что вот это вот как-то не завершилось, не закончилось. Наверное, надо все-таки привести к какому-то завершающему концу, чтобы это у вас в голове постоянно не крутилось. Оракул эзотерический. Трансформация, замечательная карта тоже, эта карта тоже, опять-таки, как похожая на карту смерти, смена-смена вашего статуса. Может быть, вы поменяли либо работу, были вы работали, стали владельцем бизнеса, заниматься бизнесом, свободный вы человек, либо статус сменился ваш. Были вы, например, свободны, а теперь вы замужем или женаты, были вы наоборот замужем, женаты, стали свободными, вот это вот поменялись или поменялись внутренне, работали над собой, обдумывали что-то, копались внутри себя, и вот поменялось все внутри себя, вы более, может быть, трезво по-другому смотрите на мир. Ну что ж, мои дорогие, замечательные карты. Всем успеха, всем удачи. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.